Mm. Всем привет! Как вы уже поняли, сегодняшняя самоделка будет из рамы от велосипеда. Нашел я эту раму у себя в огороде, валялась никому не нужная. От этой рамы нам надо отрезать две детали. Отмечаем от определенной точки 10 см по обе стороны. С другой стороны делаем ту же самую процедуру, отмечаем по 10 сантиметров с каждой стороны, воспользовавшись маркером. Долго мучился писать маркером парами и в итоге решил взять керн и нацарапать керном. Ну и керн меня разочаровал и в итоге я просто взял обычный карандаш и прочертил все карандашом. Очень важная новость, есть у меня канал автомобильный уже давно, я решил им заняться и теперь я там буду восстанавливать машину. Куплю какую-нибудь девятку или 99 девятую и начну ее там требушить, тюнинговать, красить, хотя ни разу этого всего не делал, буду это делать и вы будете это видеть. Так что подписывайтесь на канал, ссылочка снизу. После чего отрезаем наши детали ровно параллельно друг к другу. Вот только давайте не будем, а лучше бы сделал велик, да зачем ты отпилил, испортил, отдал бы бедным. Все это я уже читал и слышал. Поверьте мне, мои дети не нуждаются в велосипедах, с ними у них все хорошо. Так, продолжим. Пилили два куска от нашей рамы, теперь все лишнее надо убрать, чтобы оно нам не мешало. Также воспользуемся болгаркой и срежем все ненужное. С помощью УШМ отрезаем лишние и ненужные запчасти и аккуратно сглаживаем все неровности. После чего получаются вот такие две детали. Не забываем про уборку, потому что на рабочем месте чистота – это залог успешной самоделки. Теперь вход пойдет у нас фанерка, кусок фанерки. 10 сантиметров толщиной, здесь можно маленько пофантазировать. С помощью карандаша, угольника и тарелки я делаю вот такую вот фигуру. Чем-то похоже на Бэтмена, если честно. Теперь предстоит все вырезать лобзиком. Делать надо все аккуратно. Чем аккуратнее сейчас будет, тем меньше проблем потом. Ну а куда же без фрезера? Когда он у меня появился, теперь все самоделки проходят сквозь него. Проходим фрезером по контуру нашего изделия, опять же все делаем аккуратно, чтобы не переделывать. После работы фрезером у нас получается вот такая вот симпатичная летучая мышь, реально похожа на Бэтмена. Все аккуратненько зашлифовываем, шкурим чтобы не было лишних заусенцев и неровностей. Следующим этапом нам нужно наши детали заткнуть чопиками. Для этого берем обычный череночек, с помощью ножа вытачиваем определенный диаметр и забиваем в наши детали. После чего отпиливаем края, и у нас получается вот такие вот заглушечки. Эту процедуру нужно сделать во все отверстия наших деталей. Пришла очередь покрасить их. Я выбрал золотистый желтый цвет. Мне кажется, выглядит по-царски. Нашу летучую мышь также красим в золотой цвет. Пускай будет золотая летучая мышь. Теперь на очереди у нас пруток. 8 мм. Отпиливаем определенный кусок. В данной ситуации это 30 см. С двух сторон подравниваем. Выпрямляем на нашей наковальне. И теперь надо убрать все лишнее и зашкурить его, чтобы он был гладеньким. Теперь нужно с двух сторон этот прут загнуть под 90 градусов. Воспользовавшись молотком, Выбиваем этот угол ровно под 90 градусов с двух сторон. Ну, опять же, облагородим эту штуковину. Для нее я выбрал серебристый цвет. Как, наверное, уже многие догадались, это у нас держатель для салфеток. В данной ситуации очень удобно. Мне давно не хватало этих салфеток у себя в мастерской. Но я больше чем уверен, что жена, если увидит, заберет себе на кухню. Что, друзья, надеюсь, я был сегодня вам полезен, самоделка удалась, сделал то, что нужно было. Не сверхъестественное, конечно, но приятно самому, красиво и аккуратно. Поставь лайк, если понравилось видео, подписывайся на канал, жми на колокольчик. Всем пока-пока, до новой самоделки!